Нет. показываю сумку фабрики фабрике продолжаю обзор город Пенза очень аккуратная модель небольшая по бокам рабочие карманы с двух сторон карман довольно глубокий входит ладонь на задней стенке карман на молнии короткая ручка отделана очень аккуратно нежным светло-серым вот здесь вот светло-серый и на ручке Смотрите, какая работа. Вот такой вот донышко. Будет вот здесь такая маленькая люмбочка. Внутри длинный ремень, который поможет сумке быть более актуальной, освободив руки, перекинув через тело, либо на плечо. Красивый, хороший, качественный подклад. Вот такие два кармана.